пока он площадь переходит. Немедленно его вернем, поговорим и стол накроем, весь дом вверх дном перевернем и праздник для него устроим.